Всем привет, друзья! Сегодня я хочу сделать э, разбор всех предметов, которые у нас есть в IL Дрифте после обновления. Да, повыходили у нас новые персонажи и заодно вместе с ними залетели предметы. И нужно их разобрать, потому что не каждый понимает, зачем и кому какой предмет нужен. И это является большой проблемой в наше время, потому что реально собирают непонятно что, непонятно зачем и все в таком же, таком же стиле. Э, давайте просто сейчас сразу... Разберемся с начиная с физических, магических, защитных и заканчивая ботинками предметов. Возможно, на кого они конкретно заходят, да, то есть это все мы выясним буквально вот в этом видео. Я не думаю, что это будет какой-то прям большой проблемой. Просто нужно послушать, посмотреть и понять. Так, ну что, в обновлении 2.4 у нас изменили кровопийцу Теперь она дает больше сил атаки, дает шанс крита и дает физический вампиризм. И как мы знаем, после того, как если у вас полная жизнь, да, то есть вы бьете мопчика, вы получаете щит, который поглощает от 40 до 320 единиц здоровья от уровня вашего. Как это выглядит? Сейчас давайте я вам прям покажу наглядно. Многие просто не понимают, как это может быть. Я уверен, что большинство игроков будет это смотреть, как говорится, уже более опытных, поэтому. Вот у нас полная жизнь, и мы начинаем бить противника и потихоньку у нас появляется щиток. Большой щит это была пассивка Акшана, то есть вот на первом уровне 40, 40 единиц щит наносит, да? Мы видим отметочку, думаю с этим все понятно. Ладно, кровопийцы то понятно. Дальше, заточка статика, что это такое, в каких ситуациях, кстати, кровопийцы, на кого это собирается? Это собирается в большинстве случаев э, на тех, кто зависим от э, физического вытягивания жизни. Вампиризм, физическое вытягивание жизни, другими словами, это именно то, что позволяет вам пополнять вашей жизни, когда вы наносите определенный урон. Урон, который вы наносите по монстрам и, как говорится, миньонам, он вас больше отхилит, нежели вы будете бить чемпиона. Это вам так, на всякий случай, лайфхак. Вот, то есть это для физиков, для тех, кто пользуется физическим уроном. Что такое физический урон? Это урон, который идет с автоатак. Заточка статика. Дает нам шанс крита 25% скорость атаки. Пассивно она дает 5% скорости передвижения. И когда вы ее покупаете, вы начинаете бегать. Сейчас, как видите, внизу. Прошу обратить внимание, где телепорт. Да, вот начинают стаки идти. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 8 и пошло-поехало. Когда вы бегаете, она у вас настакивается до 100%. И когда вы ее используете, вылетает молния с дополнительным уроном. В данный момент это было 30%. Но на статик, чтобы вы понимали, влияет еще критический урон. Чем больше у вас критического урона, если у вас, допустим, 100% крит, каждое попадание может быть критическим. Внизу написано, да? Поражает до 5 противникам. Урон наносится 50-120. На самом деле вылетает и больше, когда вы собираете грань бесконечности. Грань бесконечности увеличивает критический урон на 30%. Кто не знает, как бы это тоже действует на статик. То есть мы разобрались, да, то, что он дает шанс крита, да, то есть 25%, 35% скорость атаки, передвижение, но вам молнию, которая бьет до 5 противников, и эффект может быть критический. Ладно, погнали. Клинок падшего короля. Что это за вещь и почему ее где собирают? Я ее не поверите, я даже собираю первым на Акшана. Акшан, это он снова чемпион, кто не знает и почему я собираю именно ее потому что она дает 10 процентов физического тени жизни дает силу атаки скорость атаки а также пассивно при попадании по противнику наносит урон от текущего здоровья именно текущая не максимальная ребят не путайте с максимальным и текущим Текущее это у него допустим 100 здоровья да то есть и Максимально у него 1000, при 1000 вы будете бить на 6% больше, это для дальников, это те, кто находится э, стрелки и всякие, да, то есть те, кто бьет с руки далеко, да, вот выстрел буквально. Так мы ударили 39-20, э, берем ботрок, у манекена у нас 10 тысяч жизней и мы уже бьем по 300, да, то есть понимаем, что коэффициент именно большой. С каждым разом, когда у противника хп будет уменьшаться, урон будет уменьшаться. Дальше. У него есть еще такая пассивная штука, как э, после нанесения трех атак э, или умений по врагу он наносит от 30 до 100 единиц магического урона и похищает скорость передвижения. И тем самым после этого перезаряжается 15 секунд. Э, монстры максимально получают 60 единиц урона. Максимум. То есть, да, вот, чтобы вы понимали, что не сможете. В данный момент это был манекен, это не монстр, поэтому это все уходит на задний план. Скорострельная пушка. Клинок падшего короля хорошо заходит, кстати, сейчас вернемся к скорострельной пушке, да, закончим про клинок. Он хорошо заходит под ребят, которые физики, да, зависимые от э, файтинга, и очень хорошо заходит, когда есть враги жирные. Вот берем мастера И. Обычный персонаж, да, но ему зайдет очень хорошо, прям клинок падшего короля Хорошо зайдет. Потому что для ближников он наносит 9% процентов от текущего здоровья хп. Это классная штука. И плюс, опять же, если нужно какого-то кора вырезать, дополнительное замедление не помешает. Мы поняли, да, то есть для файтеров. Ренектоны, пантеоны, разные вот Акшаны, именно вот в таком направлении нужно собирать ботрок, когда у враги какие-то там Грагасы, Мальфиты, э, те же Ренектоны, да, те, которые жирные, против них собирается ботрок, это как мостка в предмет. Скорострельная пушка. Что это у нас за предмет довольно такой интересный? дает шанс крита 25 процентов да то есть нужно если комбинировать какие-то вот сборки то нужно понимать что некоторые предметы вот как допустим тот же статик сейчас мы его зарядим до 100 процентов да вот соточку мы берем через скорострельную пушку и эффект скорострельной пушки выходит вместе с статиком да то есть они заряжаются вместе вот я, я зарядил, и появился, появилась область. Область увеличения дистанции атаки берется для стрелков. Для тех, кому нужно каким-то сплом достать. Вот принцип этот Twisted Fate, у которого есть карта, которую он заряжает чаще всего со станом. Стан у этой карты долгий, и чтобы добраться ему до противника, ему нужно как, как можно быстрее сократить с ним дистанцию. Скорстрельная пушка в этом плане помогает очень хорошо. То есть вы делаете выстрел и уже видите, как я я уже подбежал, мне пришлось подбежать к, к нему, так как дистанция стала резко меньше. Оп, и подбежал. А, Дает нам скорость атаки, да, что немаловажно. Еще 5% как и статик скорости передвижения. Опять же, заряжает дополнительный урон от 50 до 120, но по единичной цели. А, также заряды энергии накапливаются на 25% быстрее. А заряженные атаки получают к дальности 150. Думаю, в принципе, все понятно. Атаки ближнего боя получают лишь 50 к дальности. То есть, ну, для ближников это, честно говоря, такое себе удовольствие, если только вы не играете, там, я не знаю, там, каким-то случайно ренгаром. Но это тупо на ренгар это собирать, если кому интересно, есть гайд. Так. Рунан. Что это такое, когда его собирают? Кстати, вот этот пистолет еще хорошо заходит для джинксы, когда нужно начать файт, чтобы противник просел по урону. Вы включаете ракетницу, у вас заряжается эта пушка, и вы с большой дистанции просто играете по противнику, нанося ему большой урон. Эм, рунан. Да, ураган Рунан. Что это у нас за вещи, как ей пользоваться? тоже дает шанс крита 45 скорости атаки если предыдущие предметы нам давали всего 35 скорости атаки да, то руна нам дает 45 скорости атаки а, пассивно пассивно а, он бьет три вражеские цели ну то есть а, главную цель и 2 а, рядом которые находятся и те враги получают 40 процентов урона от силы атаки да то есть чем больше у вас силы атаки тем больше урона они получат Каждое попадание может быть критическим и активировать эффект при попадании. Что такое критический, вы, мы знаем, да, то есть крит это удвоенный шанс урона, который собирается именно специально. А эффект при попадании это принцип вот глашатого, глашатый, это антихил, но мы к нему вернемся. Как, как работает вообще сам рунан, я думаю, сейчас мы вам покажем, это не есть проблема. Для тех, кто вообще далек от истины, берем рунан ставим несколько целей давайте сейчас тут манекенчик влепим вражеский манекен вот две цели стоит мы бьем одну и вторая цель получает урон понимаем да то есть вторая цель также сама получает урон хорошая штука иногда собирай на акшана гайд на акшана будет тоже на канале думаю с этим все понятно дальше у нас идет э, призрачный клинок йому в большинстве случаев он собирается для тех кто ценит пробитие да то есть кому нужна сила много урона и пробитие брони то есть да что называется леталити принцип этого леталити зеды ренгары казиксы все те кому нужны именно вот именно леталити сборки быстрое сокращение Собирается на лесников, таких как лисин, да, тоже В чем преимущество? Пассивно Дает 10 пробитию брони Когда он заряжается, он дает вам Скорость перемещения, да, когда он Заряженный, то есть мы бежим С одной скоростью Это, наверное, максимальная скорость Не знаю, сейчас получится, вот он зарядился, на вас появился Эффект, и вы должны бежать быстрее Внизу у нас появляется 100 меточек, когда мы выстрелим, мы наносим Якобы, что мы наносим? А ну, дайте прочитаем по идее скорость атаки, да, скорость атаки, повышает скорость атаки, атаки поглощающие заряды, импульса постепенно пропадают, э -э стремительное признание, накопив максимальное количество зарядов, импульса при атаке владелец получает к скорости атаки на 4 секунды, 25%. Э -э кто ценит скорость атаки и нужно пробивание, это прям классная идеальная штука, я же говорю, это типа вот когда вы собираете какого-то ренгара или там вот Лесина. Чтобы быстро бегать, с рунами можно по лесу. Классная вещь. Это мы сейчас рассмотрим два предмета, как говорится, в пробивании. Сумличный клинок Драктара. Дает 55 силы атаки, ускорение умения. Что такое ускорение умения? Когда вы применяете умение, у него есть КД. В данный момент там 8 секунд, как мы видим. Если мы закупим, к примеру, там, не знаю, куча клинков Драктара, накупили, ой, что-то мы прокачали давайте сбросим обновить статус, сбросить уровень мне вот и теперь оно 6 секунд дышится. ну то есть понимаем, да, то что умения, которые предметы точнее дают ускорение умений они дают перезарядку способностей как видим, клинок драктара дает 55 сил атаки это вроде как наибольшее что дает из предметов сил атаки, 55 15 к пробитию брони то есть, да, он игнорирует именно 15 брони противника. Ночной охотник. Когда вы находитесь вне поля зрения, как это понять? Вне поля зрения. То есть, вас противник не видит. Дистанция очень большая. Вы вне поля зрения. То есть, если возьмем, к примеру, вот этот вот участок. Э, вот этот участок. И вот мы стоим вот здесь. То есть, считается, что противник не видит. Темная зона. Или же вы стоите в кустах, и противник вас не видит. У него нет там ворда. Тогда у нас активируется эффект Драктара. Да, то есть, э, после нанесения урона Драктарка дэшится. Как это происходит вообще, в принципе? Он наносит дополнительный урон в виде от 20 до 125 физического урона. И на 0-25 секунд замедляет его, ну то есть, хорошее резкое замедление. После удара он резко такой оп, и все, и подзавис. Усиление действует... 5 секунд атаки дальнего боя не замедляют противника. То есть для дальников это как бы не самый лучший предмет. Понимаем, да. Драктар в этом плане он очень классный и сексуальный. Как видите, описание есть на всех предметах. Дальше погнали. Грань бесконечности. Это самый, наверное, крутой предмет для тех, кто пользуется критами. Но не всем он нужен, да. То есть если тот же Клинок Падшего Короля нужен для какой-то войны, там, да, и клинок падшего короля, в некоторых случаях собирает скорострельную пушку, то есть войну тарят максимально в скорость атаки с критом, да, то э, грань, грань, ей собирается либо последним предметом, потому что ей нужно сделать, как минимум, хороший стак скорости атаки, да, то есть, а есть такие вот, как Акшан, которому я собираю его вторым, или джинкса, который я собираю вообще чуть, чуть ли не первым. Да, беру в коллекцию э, Грань и ура, о, Урунан. И с этой коллекцией у меня получается 50% шанса крита. То есть приблизительно каждая вторая атака наносит урон. При этом, благодаря Грани бесконечности у нас много, как видите, 55 сил атаки она дает, шанс крита 25%. И самое, что вот классное у нее, это то, что критические удары наносят 230%. То есть, если обычный крит, он наносит всего 200%, то есть он удваивается, то грань бесконечности еще дополнительно 30% усиливает ваш критический шанс. Думаю, с этим все понятно. Глашатай смерти. Обалденный предмет. Дает 45% скорости атаки. Почему он обалденный? В скорости атаки сказал, как отрезал. Силы атаки. А, кому и в каких случаях он собирается? Он собирается против тех, у кого хватает брони, и в большинстве, в лучших случаях, это те, которые хилятся. У него, его главный эффект в том, что он налаживает э, страшные раны. Страшные раны, которые режут, э, ан, ну, антихил называется, режут хилинг противника, да, то есть противник не может восстанавливать жизнь полноценно. Они режут вражеский хил. Смотрим, как это работает, да, то есть 30% к пробиванию брони, 30% это учитывается общая броня, общая броня противника, именно процент, понимаем, да, то есть именно процентовка, а не конкретно там 10-20. Так, при нанесении физического урона чемпионам на них накладывается эффект страшной раны на 3 секунды. Помните, 3 секунды всего, то есть чтобы, допустим, противник какой-то Мунда не мог захилиться, его нужно с помощью там Глашатова, ну и вообще не от самого Глашатова, а именно можно от призвания палача, это называется вот кусочек его, который дает эм, силу атаки в размере 20 и налаживает антихил на 3 секунды. Страшные раны, как видите, тут внизу пишется, уменьшают силу лечения и регенерацию, что немаловажно. Возвращаемся мы к Глашатому. И смотрим, если у цели меньше 50% здоровья, эффект антихила увеличится до 60%. То есть те, у кого хп меньше полтинника процентов, да, то есть полхп и меньше, у, по ним э, антихил идет больше. Хорошо, думаю, с этим мы разобрались. Мономион очень интересный предмет. Э, в большинстве случаев собирается на всяких эзреалей. Да, то есть, почему на всяких из будем так это говорить, не собирается ни в коем случае какой-то кайсе. Как многие это делают, это самое тупое, что он может сделать, потратить деньги и не получить свое преимущество. Но это чисто сухубое мое мнение, мейнер АДК. Вот, ладно, давайте разберем предмет. Он состоит у нас из нескольких частей. Из капли, да, то есть слеза богини. Которая, когда вы покупаете, покупаете этот предметик, вы настакиваете ману, да, то есть тут написано Ее запас увеличивается на 7 Количество бонусной маны не может превышать 700 То есть максимально вы можете настакать 700 маны И плюс 300 дает вам сама капля богини Но, обращу ваше внимание Этот эффект 700 Он влияет очень сильно, когда вы собираете один из трех этих предметов В данном случае это будет у нас маномен. И что дает нам манамюн? Uh, смотрим 25 сил атаки, 300 маны И ускорение умений Пассивно Когда вы настакаете, будет еще усиление его Усиление, когда настакается uh, Дает силу атаки В размере 1,5% От максимального запаса маны Составляет 15% Всей затраченной маны Восстанавливает. Поняли, да? То есть, когда вы используете навыки, он вам восстанавливает 15% затраченной маны. Резервуар маны. При каждой атаке, вы уже, когда собираете полный предмет, вы при использовании навыков, вы дополнительно себе отдаете 10 маны. Максимальное количество 700. После чего манамюн превращается в муромана. Это идет апгрейд, чтобы вы не пугались, что что-то пошло не так. Эффект срабатывает до 3 раз каждые 12 секунд. У чемпиона может быть несколько... А, может быть только один предмет со слезой богини. Только один. Вот этот мураман, давайте мы его посмотрим. Он дает нам 1000 маны, да, то есть это полный предмет. 25 силы атаки, ускорение умений. Но это после того, как вы настакаете 700. Что дает? Дает силу атаки в размере как и было, так и осталось. Восстанавливает ману затраченных скиллов, так и осталось. Разряд атаки по чемпионам, по чемпионам поглощает 3% текущего запаса маны, чтобы нанести вдвое больше урона в виде дополнительного физического урона. То есть вы тратите скиллы, но на 3%... Из-за этого всего вы наносите больше урона, да, то есть он дополнительно носит урон Заряд действует лишь тогда, когда у владельца остается больше 20% запаса маны То есть у вас есть регенерация маны и усиливает ваши атаки Ну давайте возьмем так, 1000 маны, э, стандартную 1000 маны, не будем учитывать вашу ману э, Берем 1,5%, это 15, то есть этот предмет дает в общей сложности 40 силы атаки ну и плюс дополнительно у вас есть какие-то дополнительные ваши преимущества, маны, и получится, грубо говоря, там 45-50 маны. А, точнее, силы атаки он вам даст. Черная секира. Очень хороший предмет. Собирается для лесников, которые могут наносить, для бойцов, которые могут наносить входящий урон. Возьмем принцип пантеона. Этот парень может с помощью третьего навыка всем противникам снести броню что такое вообще черная секира давайте разберемся 350 максимального запаса здоровья 35 силы атаки и 25 к ускорению умения. Дов довольно неплохое ускорение умение дают физические атаки на 6 секунд снижают на 5 процентов броню 5 процентов броню противника Заряд может накапливаться до 25%. То есть э, вам нужно нанести э, 5 ударов и снизите тем самым до 25% вражеской брони. Атаки, носящие физический урон дает 20 к скорости передвижения. А убийства 60 к скорости передвижения на 2 секунды. Бонус не суммируется и уменьшены вдвое для чемпионов дальнего боя. То есть э, самое идеальное это для ближников, э, такие как э, пантеоны. Э, не собирается Казик суперным предметом, ребят, не собирается. Мантеон, э, Ренгар Рэ, хотел сказать, Ренектон, ну, Пантон говорил, там, Джарван четвертый, Вуконг, то есть те, которые могут накидать хорошо урона массово по всем и усилить свою команду, это прям круто и идеально. Тройственный союз, что это у нас такое? Дает максимальную ману атаку, скорость атаки, ускорение умений, да, то есть, ну, неплохая стата, то есть много чего накидывает, пассивно, ой, а пассивно тут интересно, 5% скорости передвижения, пиродистский клинок после применения следующей атака нанесет в течение 10 секунд, то есть вы не сразу можете это сделать, да, со временем, 200% от базовой силы атаки, как это понять, вы применяете, давайте я его куплю, вы применяете какое-то умение, и на вас внизу, как видите, накидывается тройственный союз. И следующая атака нанесет 200% э, процентов урона от силы атаки, да? То есть 178 и обычный удар. Ой, это был крит. Обычный удар. Опять крит. Опять крит. Дайте не крит. Вот, 84. То есть, понимаем, да? И, ну и, короче, короче, понятно, да? То есть, усиливает от физической атаки в два раза, грубо говоря. Так, окей. Блин, хрен, хрен просыш, Короче, зев, <смех> будем так его называть. А, классная вещь, это хорошая вещь против а, тех ребят, которые магии там. Какие-то калии, да, то есть те, которые там готовы вырезать вас моментально. А, очень классный предмет. А, давайте прочитаем же его, как он работает. Ну, самое, что интересно, при получении магического урона он дает щит. Немаловажно. 45 сил атаки, 45 сопротивления магии и 10 к ускорению умений. Линия жизни. После получения магического урона, когда у тебя остается меньше 35% здоровья, ты получаешь щит, который поглощает 350 единиц магического урона. Перезаряжается полторы минуты. Воля к жизни. Срабатывание молнии жизни, ты получаешь 30 к силе атаки, плюс 10 к физическому вампиризму и 10 к магическому вытягиванию до конца боя. Хороший предмет, я же говорю, он заходит именно против э, ребят, которые очень сильно зависимы и наносят много магического урона, да, то есть это для физиков, мы сейчас рассматриваем предметы, когда у врага, враги у нас очень мощные, да, наносят много магического урона, мы собираем этот предмет. А теперь самое интересное, откладывает полученный урон, танец смерти. Вот этот предмет, он очень интересный, в большинстве случаев его собирают брузеры. Кто такие брузеры? Это всякие ваи, ренектоны, пантеоны. Это те, которые э, бойцы, влетают, файтятся, но так же само он заходит э, стрелкам, в большинстве случаев это физики. Умный человек его может собрать для того, чтобы... Э, оттянуть входящий урон, когда урон идет большой. По принципу Z, да, Z влетает, дает ульту, дает прокаст, и самое что интересное, он даст прокаст на 30% процентов меньше урона сразу же, да, то есть если вы задержите каким-то потом это щитом, да, чтобы с вас не снималось э, лайфхак, да, то есть, когда вы активируете щит, с вас не снимается жизнь. Э, забираются кусочки щита. И, опять же, какой-либо вампиризм, который дает тот же танец смерти, используя каких-то мопчиков, вы можете отхилиться. Давайте смотрим. 30, 30, 300 максимальное здоровье, 135, хотел сказать 135, 35 силы атаки и 15 ускорения умений. Поджигание. Вот когда как раз по вам бьют, да, наносится какой-либо урон, вообще неважно какой это урон, он оттягивается, да, то есть 30% процентов поглощается и он потихоньку, постепенно наносится в течение 3 секунд. Каждый выходящий урон будет наноситься в течение 3 секунд. Призрачный танцор. А, сумасшедший предмет, очень хороший, помогает а, убийцам, да, которые зависимы или стрелкам, Который зависимый от шанса крита, скорости атаки Выживать в файтах, да, периодически Когда вы понимаете, что у вас живучесть на нуле Это хороший предмет для того, чтобы... Засейвится. Дает э, шанс крита 25%, 35% скорости атаки, 5% скорость передвижения. Линия жизни, когда у вас хп меньше 35%, он налаживает на вас щит. Щит довольно неплохой. 240, 590 единиц урона. Напоминаю, что щит, да, щит который на вас налаживается, он игнорит э, понятие пробивания брони он просто это игнорит. То есть, если у противника э, все собрано на пробитие брони, и он у вас обычно тычки бьет на 500, а когда вы активируете щит, у него 300 урона, он ударит вас на 300. Потому что это щит. Щит, э, как говорится, не камбэчса. Окей, погнали дальше. Теневой глефа. Классная штука для лесников. Очень классная штука. Его может, конечно, любой собрать. Это на случай, если в вражеской команде есть какой-то Тима, который минирует э, всю карту. Очень полезная вещь. Э, дает 50 к силе атаки, ускорение умений, пробивание брони. То есть лесники, которые уходят в леталике, которые зависимы от скиллов. Э, они вот, там типа Ренгара, да. Казикса, который там с помощью первого навыка по одиночным целям наносит очень большой урон. Э, классная вещь собирая три предмета, у вас уже плюс 55, 155 силы атаки. И, как бы ваши навыки довольно больно бьют. Так, погнали. Когда владелец попадает в зону обзора тотема, чтобы вы понимали, это ну, вот, вокруг вас маленькая крутится вот такая штучка, тотем вас не видит. И вы можете его с одного удара сбить. Внизу, как видите, есть глазик, Да вот нажмем на глазик раскрытие ловушки и отключает тотемы когда они вас обнаруживают очень очень классная вещь поняли да то есть чтобы скрытно перемещаться по карте теневой глефа в этом плане вообще обалденная штука окей смерть разума погнали новые предметы завезли как говорится скорость атаки сопротивление магии пассивный навык атаки дополнительно носят 1580 единиц магического урона когда у владельца меньше 50% ХП, они лечат на процент от этого урона. А для ближников эффект лечения составляет да, там мастер-и какой-то, неважно, 100%, да, То есть, если вы, э, урон увеличится с уровнем. То есть э, на 15 уровне вы смело будете дополнительно наносить 80 магического урона. И когда у вас ХП будет меньше 50%, вы при каждом ударе будете себе хилить 80 хп. Для чемпионов дальнего боя будете только 33% от, от урона, который будете наносить. То есть для дальников все время все усложняет, потому что дальники могут сдалека наносить урон. Вот. Самый интересный предмет сейчас, с которым все делают э, типичную ошибку. у Меня они прям просто прикалывают. Так, давайте, смотрите, сразу разберем. Мы продаем все предметы. Э, смотрите. Давайте закачаем, что-нибудь там время идет, как бы. Вот, накачали. Смотрите, наносим э, первым навыкам урон, да, то есть 84-84. Э, Покупаем похититель сущности. Да. Э, сейчас мы будем наносить 114-100, э, да, то есть давайте еще дубль 2. 114-100. Теперь... Почему я не советую его собирать первым предметом? Смотрите, что у нас есть. У нас есть шанс крита 25%. процентов Берем. Нет, давайте упростим. Давайте проще сделаем, чтобы вам ничего не казалось. Так, берем пистолет. Пистолет, пистолет, пистолет. 100% крит. Если мы били 114 и возвращалось 100, сейчас мы будем наносить 141-100. То есть, на что я намекаю? Это на, на его пассивную сборку. Что он дает вообще? 40 силы атаки, шанс крита, ускорение умений. Пассивно активные, наносящие урон умения, дополнительно получают 10 единиц физического урона, плюс 70% от крита. Вытягивание маны, атаки восстанавливают, ваши атаки обычно восстанавливают вам ману. 2% от недостающей маны при попадании. Хорошо заходит на, на каких-то джинкс и тому подобное. Суть заключается в том, что он первым предметом не варится. Ребят, как бы вы ни были скиллозависимы, не тупите, пожалуйста. Не собирайте его первым предметом, это так глупо смотрится со стороны. Когда вы собираете, не понимаете, что чтобы он работал полноценно, нужно хотя бы собрать 1-2 предмета и после этого уже пойдет результат так грозовая бритва вот это интересный предмет на самом деле его мало кто собирается смотрю как бы он дает нам комбо дает 25 сил атаки шанс крита и скорость атаки да как мы видим это 25 25 и 20 при передвижении накапливается заряды как мы помним да то есть любое передвижение вот начинает накапливаться заряды внизу накапливается хорошо идем дальше наносит 50 120 урона и активируют все заряженные эффекты. Ну, понятное дело, что это тот же статики, все остальное. То есть все работает в, в одном направлении. Парализация. Эффекты замедляют цель на 75%. То есть если бы цель двигалась в данный момент, мы бы просто ее по ней бы стреляли и она получила замедление. Понимаем, да? То есть выстрел замедляет замедляют противника злоба басилир все ой блин хрен вы говоришь это что-то похоже на аналог по эффекту глашатого смерти да то есть 30 процентов пробивания брони но это очень интересный предмет так как он помимо того что дает 40 сил атаки ускорение умений 15 да он еще замедляет противника на 30 процентов с помощью умений берем его и смотрим на противника налаживается заморозка как мы видим это прям лютая лютая штучка да сейчас мы давайте перезарядку 0 поставим так перезарядка 0 окей погнали крутанемся как видите мы замедляем всех и все с помощью наших эффектов автоатаки не наносят только эффекты собирается для зедов гаренов да то есть э, тот же акшан может если он зависим от этого то есть классная штука с пробиванием брони очень очень очень такая интересная советую собирать я же говорю на гаренов зедов но опять же по ситуации просто так не, не надо собирать <как> заряженный клинок салари классная вещь ребят очень крутая вещь смотрите что он дает 25 процентов шанса крита 30 скорости атаки ускорение умений довольно неплохо а, давайте рассмотрим пассивку при применении умения накапливаются заряды сияния, максимум до трех. Давайте мы его сразу возьмем. Максимум три штуки. Как понять три штуки? Это мы используем раз навык, два навык, три навык. Да, то есть по определенной поэтапности с определенным временем. У нас появляется шанс крита. После того, как вы начинаете бить противника... Ой, аж криты, давайте еще раз. <кхм> Вот, видите, не настакалось, настакалось. Мы бьем противника до тех пор, пока не вылетит один из критов. Когда у нас вылетает э, крит, да, когда мы использовали навык, у нас зарядился клинок, мы бьем до тех пор, пока шанс крита не вылетит. Вот вылетел крит, он исчез. То есть он, когда вы используете навык, повышает шанс вашего критического на 25%. И самое что вот интересное, классная вещь. Эти критические удары... Поглощают заряд, наносит дополнительно 26-40 чистого урона. А если у цели против цели с низким здоровьем, низкое здоровье, это когда у противника мало ХП, наносит 150%, то есть от 26 до 40. Это получается где-то 90% с чем-то чистого урона залетает после того, как вы применили навык и стрельнули в противника. Вот. Вот так. Очень классно комбинируется. Буквально, знаете, вот берете. Два предмета, грань, солари Используйте навык у вас 75% шанса крита Хоп, хоп, вылетел крит Классная штука, но используется На кастеров те, которые скиллозависимые На того же ренгара у меня есть гайд на криты Быстрые клинки на вори Ребят, это вообще обалденная штучка а, Давайте же ее рассмотрим Сила атаки, шанс крита, ускорение умений. А теперь самое что интересное, критические удары сокращают перезарядку не абсолютных умений на 15%. Как это понять? Давайте мы ее купим и посмотрим. То есть используя навык, он... Ага, убираем перезарядку. Да. Используя навык, у нас кдшится в данный момент 4 секунды. Давайте еще дубль 2. Используем навык и начинаем бить. 1, 2, 3, 4. Неправильно, не тот навык. Давайте третий навык используем. Он у нас кодешится 9 секунд, начинаем бить, и он начинает кодешиться. То есть каждый раз, когда вы будете критовать, ваши не абсолютные умения, это первый, второй, третий навык, они будут кадешиться. То есть мы видим, как на одну секунду, постоянно там даже бывает где-то на две секунды кадешится навык. То есть это очень круто. Каждый раз, когда вы наносите крит, это прям обалденно. Ну что, я думаю, разбор по физическим навыкам, предметом мы закончим сейчас еще разберем маленькие предметики потому что это видео у нас затянулось аж уже на 36 минут я думаю в дальнейшем тоже разберем и посмотрим все остальное базовые что такое базовые, да, то есть это то с чего все остальное собирается физическая. шанс крита скорость атаки и сила атаки дальше она уже идет апгрейдиться вот в эти вот предметы в обычные предметы эти обычные предметы, каждый предмет имеет своим свойством. То есть тут ну, тоже надо понимать, что нужно собирать. Сила атаки, да, ускорение умений. Си скорость атаки, ускорение умений. Вот когда вы берете просто поглотитель, он даст вам именно тот эффект. Эффект э -э, как на тройственном союзе есть, э -э, так этот эффект и есть еще у нас на черной секире. Да, когда вы э -э, бьете противника, если добиваете, то ускоряетесь. Вот э -э, призвание полча, который дает первый антихилл. Да, то есть этот предмет нам дает 15 пробивания брони, 20% шанс крита, плащ ловкости. Самый лучший меч 40 силы атаки, довольно неплохо. Да, то есть у нас некоторые предметы дают столько. Лук дает 30 скорости атаки. Этот осколок 20 скорости атаки, но он дополнительно 50 урона наносит, да, то есть активирует эффекты. Тут у нас пробивание брони с этого кинжала, да. Здесь у нас скорость атаки, и шанс крита, и скорость передвижения, рвения. То есть от рвения мы получаем скорость передвижения. И, конечно же, сила атаки и вытягивания жизни. Обращаем внимание на стоимость. Запоминайте, сколько стоят предметы. И следующий ролик у нас будет уже по магическим предметам. Рассмотрим магические сборки и объясним, как говорится, рассмотрим что куда почему и как что можно делать в каких случаях если для физиков можно собирать э, из кусочков очень полезно собирается призвание палача изогнутый лук да то есть очень хорошо заходит иногда просто берут э, поглотитель да то есть ну вот кусочками берут чтобы что-то было берут просто себе кусок вампиризма или э, наби набирать себе сразу три предмета на пробивание брони ну, для того, чтобы собрать потом еще, ну, вот эти три предмета. Как мы видим, с него собираются эти три предмета. То есть каждый собирается по-разному. Для Кайсы, допустим, идет сборка вообще самого лучшего меча. Да, то есть берется он, берется там тоже то призвание палача, и обычный базовый меч, и она усиляет первый, первое умение. Но это есть у нас в гайде на Кайсе, на канале. Так что, ребят, не проходите мимо. Пишите комментарии, ставьте лайки. Um, Подписывайтесь в конце концов на канал, я буду рад всем. До встречи, ребят, на следующем видосике.